давай перейдем к видео да да надо много показывать Владимир Анатольевич здравия всем разумным ведающим Олегу Яну всех разумных можностей всему роду благополучия благодарим и приветствуем на маяке так не, не знаю кто это прислал каким образом да отрылся очень интересный ресурс ну вот опять же ж, э, так ну ладно давай стартанем вот, вроде бы где-то там в WhatsApp Леша вроде прислал, не, не помню точно кто. Мы просто благодарим кого-то из соратников. Ну такой великий компилятор, в общем, идей. На высочайшем уровне. Вот, да, я просто плотно, четко. Ну, мы просто вот завидуем тем, которые сейчас только начинают для себя открывать мир. Ну так все конкретно подано. Видеоряд прекрасный. Такие мысли, которые мы несколько лет назад... Вот, сами доходили до этого вырабатывали теперь все просматривая по полочкам, кучи этих самых да, думая перерабатывая огромное количество материала выводов столько делая годами э, сидели размышляли да. рассуждали на личном опыте бились головой чтоб чего-то э, узнать действительно добиться да. А тут ну, вот а все вот так вот дается за бери, жри блин бери жри все пора переходить да. в новый мир обалдеть просто так слушаем «Я хочу начать с одежды, такого привычного для нас предмета. Мы никогда не задумываемся о том, когда и как она появилась. Нам кажется, одежда была всегда». Хотя историки уверяют, что первобытный человек ходил голый и лишь позже облачился в шкуры зверей. Пусть так, но когда же он начал носить тканную одежду? Вероятно, когда появилась ткань. А каким образом она могла появиться?» Но от этого вопроса, как и от многих других, ученые уже мужи отмахиваются. Неважно, как-то появилось и все, зачем ломать голову. На самом деле это очень важно, ведь без ответа на этот простой вопрос вся история сцепится как карточный домик. Хотя этот домик мы с вами уже давно рассыпали, давайте рассмотрим еще несколько аспектов истории. Итак, ткань. Что мы видим? Стадо обезьян, не до человеков. Они живут в пещерах и одеваются в шкуры убитых животных. Как же они смогли. Вот, я бы вам сказал бы еще, что шкуру не так просто выделать. Вот, вот а там классно напи написано Эдгар Берроуз про Тарзана. Эта, повесть вот эта большая, аж в несколько томов, как он... него не получилось с первого раза. Вот не тот слой он снял, и у него такая дубовая получилась эта самая как кора. он Тигра там этого же завалил. Вот. И потом только там якобы с помощью проб и ошибок у него получилось шкуру сделать. И вот как вот эти вот э, дебилы, вот эти дикие, что-то там сколько у них, у всех шкуры. Вот у всех эти самые. И не просто так выделать. Надо определенный слой снять, в чем-то там замочить. Ну то да, есть это вот тоже нереально. Это. Замочить тому что нужны какие-то э, ну, Реагенты, да, так. химикаты. Да. Поэтому это тоже, даже эта чушь, же молча э, об станках, и, которые ткань, ну в общем все. из нитей каких-то, да. синтетических или природных доплели, вот это, облезали эту самую, вот, как вытянуть вот исследование, никто. да, скомпилировано все это дело, да, любой э, э, как бы это сказать, да любой нюанс э, как только человек здравомыслящий начинает разбирать, сразу выясняется искусственность этого нашего мира, искусственность, потому что он в одночасье был просто э, запущен Старт, тут вот как вы нажимаете, вот, вот сегодня захотелось вам 5 часов вечера да, сесть и в игрушку какую-то поиграть. Вы включаете компьютер, все. И вот с этого момента вот запустился вот этот, условно говоря, этот игровой мир. Вот. Ну, у нас, конечно, он без мата его не назовешь, потому что вот это вот то, что ведическое писание и прочее там mm -hmm. говорят, мир прекрасен, тренажер этот, блин, изумительный. Да нет, он настолько мерзко, хуя кроваво э, вытворяется здесь, чтобы, блин, тех, которые это придумывали, разрешали, запускали, проектировали. Я даже не знаю, я не могу себе представить, какими методами наказания, смертоубийства, их нужно третировать... Накол сажать, четвертовать, колесовать и все такое прочее Если они, конечно, эти падлы, имеют какие-то тела Хоть трех четырехмерные, хоть семимерные, не суть важна дыба, надо, да? Да, надо дыбу такую придумать это самое. Кто тебя, блин, научил? Кто тебе подсказал вот такое вот кровавое Вот это миллиарды и миллиарды этих живых душ Продвинутых или не очень продвинутых Кто тебя надоумел вот такие вот эксперименты ставить? И конкретно дойти до самого-самого. Ну, как говорится в этом, да. При расследовании преступления главное не выйти на самих себя. Ну да. Вот, видишь, как ты рассуждаешь это. Дотлетворное влияние вот этого мира кровавого. Хочешь с ними также и методами их? Нет, надо там им по-справедливому. Да. По да, чтобы они там все сами полопались. Вот Темплари этот канал. Так я не понял, это все-таки сон разума что ли? Очень сильно похож голос или они опять же как типа блин, хлёпаны Матричные эти блогеры, эти голоса, ну, несколько да. голосов условно говоря женских. Вот, потому что абсолютно никакого отличия нету. Обрабатывают они сами или это матрица делает? Ну это вот малиновые штанишки или юбочка, да? Вот Татьяна, этот лесбиянка, который ресурс ну еще кого-то там можно назвать да, еще кого-то просто слышишь, отец включает, слушает Если я говорю, это та-та-та-та, да нет это совсем ну, ну, как новый, еще не мелькавший этот блогер, думаешь, да блин как так может быть вот вариации голосов немного отличаются да но тем не менее, вот эта тональность и подача материала вот этот фантазер, чекист теперь этот самый Кедровский вот это продвинутые конечно персонажи особенно Кедровский конечно информацию подает в таком этом самом виде это просто неописуемо высочайший уровень ну и собственно говоря еще появляются блогеры и блогерши ну о чем мы собственно говорили целый ряд лет вот мир меняется да. будут появляться э, те которые э, ну как бы это сказать да ну самые натуральные мартышки были еще вот некоторое время по линейному да тому а потом раз вот так вот еблысь по голове, ебнет что-то, и из этой самой, из какой-нибудь проститутки, которая работала где-то там на трассе, да, ну вот, из нее там э, Дева Мария, или там это, э, как ее, садистка это была, мать Тереза, на самом деле, ну, это же опять самый... же, запрос, так сказать, общество. это же хорошо на самом деле, общественности, раз такие появляются, значит народ... Подрастает над собой, так сказать. Ему нужно более э, качественную информацию, может быть, даже уже какие-то знания и ведания подавать. Поэтому такие проявляются, активируются блогеры. Ну, и поэтому, это опять же, будут эти самые алкаши, бывшие, какие-нибудь там эти самые, да, э, бомжи или прочие эти самые это ничего удивительного. Кого нахлобучит, вот, через кого будет действовать матрица? Это не суть важно. Понимаете, если там тварь была кончена, бездушная, да. Ее заселяют, активируют и все. И дальше он будет там речи такие толкать, как в свое время этот Ешева Ганоцри, да, непонятно откуда взялся. И тут вот на Ишаке заезжает и начинает ля ля ля ля ля Ну, конечно, бред сумасшедший, потому что кто его будет слушать? Вот, тем более полицейское государство такое, да, в паленом стамне было, сразу под белые рученьки и все, не нашел бы он никаких апостолов, апестолов. Сразу его притопили в этом бы мертвом море, да, как, собственно говоря, сейчас вот со всеми этими изобретателями, неодобренными и неподготовленными спец... этими чекистами, да, разных мастей, хоть Масадовскими, хоть посадовскими, хоть ми хоть КГБ, хоть СРУ. Вот, если без одобрения этих самых, то ну, никто ж не даст Римской полиции какой то вот. Так, да? на всякий случай, эти высшие силы прикрывают, вот дают там вот смотровому, да, 3000 подписчиков, все, и сиди не гавкай, не, ну в смысле гавкой, ну... это таких вот рамках гавкай, да? Да, ну и не рыпайся, потому что можно этот самый, да? Будешь возмущаться насчет того, что почему, блин, за электричество надо оплатить, могут подъехать и... Наталья Поляна, Ярик Трикса, к нам присоединились, приветствуем. Ярик Трикса, однажды, проходя по рынку, Сократ произнес знаменитую фразу. Сколько в мире вещей, без которых можно жить? Вот это типа даже в его времени сколько барахла лишнего было, якобы считаю. Я когда-то проходил по этим супермаркетам и поражался, думаю, елы-палы, какое говнище, для чего оно может нужно быть? Вот, реклама эта, которая везде вылазит. Какую-то хренотень, которая абсолютно, блин, вот, а то, что действительно нужно человечеству, отдельному какому-то индивиду, да, вот, не запретим. Так, продуктам. дальше, давай поехали. Вот, ну, опять же, давайте не будем унывать, потому что мы все это рождаем мозгом, вот, понимаете, потому что это как проектор, он и внутрь, и наружу да, излучает. Так, двигаемся, так, опять что-то затрындился вот поэтому видите вот такие вот ресурсы хорошо никакую историю нет и не было вот ссылочку давали не в общем завтра а, раз... нет, нет, можно это вот получается как опять же с компьютерными играми История игры, вот внутри игрового, как это прописано, четко, все в деталях, все только интересно, классно сделано. А сам игровой процесс, ну, е-мое, что за шляпа. Вот тут примерно точно так же передаю игровой. Да, благодарю, Миша. Ну, это, собственно говоря, как мы вот на предыдущем стриме, или перед этим говорили о том, что... Ну, поймите, на самом деле, да, вот мы зашли в этот самый, да, в этот храм, да, звездный, вот, и нам там предложили определенные варианты поиграть, да, а мы собрались, сказали, не, давайте этот самый, давайте нахер этого режиссера пинками отсюда, пшел вон, вот, давайте мы этот самый, здесь вот на подмостках театра разыграем именно то, что мы хотим, не какое-нибудь там страдание, да, вот, как там Тюняев все продвигает, что весь мир наш, это вот эта сказка, вот, про этого придурка, который, блин, женился, сделал дитё, а. а потом в бочку, в бочку жену ребенка за это самое, <свят> и в море <свят> нахер выкинул. Бля, это пиздец, блин, да? Вот, или по ведическим писаниям, один дегенерат, там, дай бог, да, ёбнул одну луну, Еще другой дегенерат, тоже бог, вот, ёбнул вторую луну, блин. Остался только месяц, который сказал, ну, тебе нахрен, блин, придурки такие, богови все корчат, да? Ну, или там, Рахман Торер. Пиздострадания Голгов, блять. Прилетели бабы, вот, которым не трахали в их восьмимерных пространствах. Вот они сюда залетели. Здесь наделали мужику для того, чтобы приделать себе тоже сиськи письки вот, и начать совокупляться. Вот такие отрезали орлелигини. кость. кости же, да, какую-то из ну, ноги. Явно, короче отрезали стали. кость из ноги. Вот, Чтобы это было этот самый. Понимаете, Пип это вот те эти самые вещи, которые продвигают, весьма продвинутые эти самые, это прокачанные персонажи, прокачанные, они поддержаны огромным количеством литературы, которая была, ну то ли матричная она создана, то ли действительно эти пис писатели были такие, да? да? Если это вкратце произнести, как это глупо и смешно выглядит. Опять да. какие-то сиськи писки на метафизическом плане бытия. Блин. Пош, пошлость какая-то, какой-то какой бульварный вот этот тонкая в тонком переплете этот, э, повестушка какая-то пошлая вот. или это, это Голгофа, да? значит, отец послал сына для того, чтобы он просветил человечество своих этих самых, да? персонажей таких виртуальных вот, а потом, когда это человечество, ну, точнее говоря, не человечество а спецподразделение, да? в Палестине в этой, да? или там... Подразделение этого, э, захватчиков типа римляне, опа, на этот самый распяли, повесили, вот, папа, папа, чё ты, блин, это самое? А папа, блядь, нихуя ни не это самое, да? Вот, вот, он просто так его послал, блин, да? Вот, это пиздец какой-то. И это должно, вот по мнению Рахмана Торера, выдающийся, конечно, ум, и по мнению других этих самых, да, вот, милли, ми, ну, миллионы, сотни миллионов, может даже э, миллиарды этих самых религиозных вот этих психов, вот они считают это нормальным. Как это может быть? И это надо вот эту карму, это нужно отрабатывать. Еще она, да? Повторяется еще этот вспомнил, да, потому, колесо типа это. Вся эта хрень, вся это эта хрень нас, это этот мир, крутится. это э, не только рахматура, это абсолютно большинство, этих говорит значит, эти потомки должны исправлять ошибки Молиться и грехи и своих предков. вот Причем, опять же, как я говорил и повторяю, это все надумано. Вам это привнесено. Точно так же, как эти персонажи, которые приходили к нам вот, и пытались на меня тоже навесить карму какую-то, да вот для того, чтобы я вот это, ой, блин, елы-палы, я 15 жизней тому, кому-то там, блин, подзатыльник дал не за это самое, не заслуженно. Елы-палы, ой, надо теперь страдать. Вот, ибо как там по ведическим писаниям? Страдания это сто раз давание ра, и это вот такое <светление> просветление будет. Блин. Логика это просто пиздецовая какая-то. Ну как это вот, может быть? И при том потом, самый, потом да? же, опять же, вы должны от страданий уходить. Болеть, направляться к на, этим самым, к наслаждениям ну то есть ну, вроде как правильно, да не мучаться, а жизнью этой наслаждаться ну, а, а сейчас я вот за это сам одним двумя предложениями докажу тем которые в состоянии это понимать что на самом деле это чушь, бред и прочее, это самопровокации на самом деле, любой из вас а те, которые слушают нас безусловно, это живые настоящие души, вот, если честно будет говорить с собой, да, значит, любой из вас, вспоминайте, когда у вас было самое лучшее такое божественное состояние общения там с высшими силами, с этими, когда бы вы были в таком успешном труде, когда вы что-то такое творили, и у вас это все ладилось. Вот, это самое настоящее вот это вот блаженство, вот это состояние, да? а не тогда, когда вас кто-то пиздит, блин, Пиздит и говорит, сука, давай просветляйся, давай просветляйся, давай просветляйся. Вот, подевайте, это чушь и бред. Это для недоразвитых существ у них вот это кайф от этого. А нормальное развитое существо приближено к создателю, когда он сам становится создателем и что-то творит, и у него это получается, то редкие моменты, когда человеку не мешает никакая падла, и у него есть вот под рукой нужный инструмент, знания уже есть, ведания. И вот какие-то вот эти, к сожалению, редкие мгновения, когда вот это получается, да. все. Делает, делаешь и получается. Не просто там ты балду пинаешь, и какой хороший день этот самый, а вот когда что-то это спорится, как говорится, да, вот дело. И, и у тебя получается, ты вот этими ручками что-то делаешь, и да, удовольствие, действительно, кайф. Так, вот такие и, вот и раздражение. раздражение естественно когда не получается по тем или иным причинам просто из рук валится или какие-то еще внешние воздействия так, вот,